у нас выпало на 30 процентов больше осадков, чем это в климатической норме. это сформировало действительно большой пласт снега, то есть высота снежного покрова в настоящее время выше климатической нормы для этого периода более чем на 10 сантиметров. По прогнозу Гидрометцентра Россия, оттепель в Татарстане наступит 3 февраля, так как температура опустится до нуля градусов. Однако татарстанцам стоит ждать обильные осадки, которые принесет очередной циклон. Согласно прогнозам и текущей синаптической ситуации, циклонический характер погоды сохранится как минимум до конца текущей недели. И э, предполагается, что за эту неделю может выпасть около 10 миллиметров осадков. Э, говоря в единицах высоты снежного покрова, каждый миллиметр дает примерно 1 сантиметр снежного покрова. Таким образом, высота снега на этой неделе может вырасти еще на 10 сантиметров.